Что для вас стало откровением в рамках обучения? Откровением, вы знаете, скорее всего, это те практики, да, которые можно применять сидя за рулем, сидя там в очереди к врачу. Я очень люблю ходить пешком, да, ввиду того, что у меня нет машины. И я думаю, это к счастью. И меня никто не слышит, потому что вот идешь вдоль дороги, и ты можешь уже работать с голосом. И знаете, что я заметила, например, иду я в школу, и пока я иду до школы, да, за ребенком, я делаю какие-то практики, которые вы нам давали на уроке. А, и придя в школу я понимаю, что у меня уже голос, во-первых, такой объемный, уже не хриплю, а, более такой статный, и я слышу, что меня слышат везде, <laughs> и все причем, и все прям с удовольствием, с удовольствием слушают меня, вот. вот, это вот прям мне очень понравилось. Индира, а, я понимаю, знаю, да. что у вас а, маленькие детки, и вы даже со мной делились тем, что они как-то стали по-другому вообще на вас реагировать. И супруг даже вам сказал, что ого-го, оказывается, в тебе много грани, а я это и не знал. Да, да. Я это рассказывала. Вы знаете, вот у меня со старшим сыном, у него небольшой дефект речи есть. Ну вот из-за короткого уздечка. И вот после мастер-класса, кажется, когда вы нам давали практику с карандашом, я решила применить эту практику вот на сыне. Ему задали выучить басню, которая никак не училась у нас, то он не мог прочесть эти слова сложные, вот. И, в общем, мы провели с ним эту практику. И вы знаете, он, он сам обалдел, когда прочитал эту басню без запинок, и даже запомнил половину из нее, да. Он пришел, мама, говорит: как ты это сделала? Почему ты раньше об этом не говорила? Почему ты э, раньше мне не говорила брать карандаш в рот и это, читать э, басни, стихотворения, пересказывать какие-то тексты? Я говорю, знаешь, сынок, я говорю, я тоже эту практику вот только вчера узнала. Очень часто сейчас применяю и эту практику, и другие практики. Потом по поводу скороговорок хотела отметить. Как и все, как и многие думают, да, что скороговорки нужно быстро читать. И я детей заставляла, это, если им задают скороговорку, учить их. То есть учить, прям зубрить. А потом я узнала на курсе вот у вас, Юля, что правильная скороговорка – это так, то есть не быстро прочтённое, да? а именно медленно с интонацией рассказанное. Вот. И сейчас я с детьми так и учу, и даже с маленьким, которому 4 годика, и который болтает, сейчас все всё подряд, и даже с ним мы стараемся вот, э, читать скороговорки правильно. Индира, кому вы посоветуете пройти этот курс в первую очередь? В первую очередь... Мне кажется, нет там первой очереди, мне кажется, всем подойдет этот курс. Почему? Я тоже молодая мама, да, в длительном декрете, вот, поэтому у меня такая специальность, да, когда я могу регулировать свое время, не, не обделяя детей вниманием, мужа, да. Вы знаете молодым мамочкам, девушкам, которые хотят устроиться на работу, на любую работу, которые хотят пройти с успехом собеседование, чтобы их услышали и заметили, а бизнес-леди, которые также, как и я, возможно, проводят какие-то мастер-классы, да, тренинги, семинары, а медработники, которые также работают на людях и хотят быть услышанными. А, женщинам даже те, которые не работают, которые хотят, чтобы дома их а, с удовольствием слушал муж. Прислушивался, а, воплощал, задумывался, реально. Да да да, да, да, да. Я вообще рекомендую всем женщинам, а, в первую очередь, наверное, женщинам, вне зависимости от а, того, какую они должность занимают, даже тем мамочкам, которые сидят дома и хотят научиться а, говорить сексуальным голосом, менять тембр голоса, вот. очень рекомендую. Огромное спасибо, мне было очень приятно с вами заниматься, у нас было несколько человек в группе, у меня мини-группы, не такие большие, не так много людей, поэтому это нам плюс. комфортно, да, это плюс, нам комфортно, нам интересно, и такой дабл-плюс — это онлайн-обучение — вы действительно ни к чему не привязаны, единственное, у нас есть свои сроки, да, оговоренные 21 день обучения, 3 недели, и вот в рамках этих трех недель мы ежедневно на связи, моя поддержка 24 на 7, и, конечно же, результат на выходе. Еще раз огромное спасибо, удачи и до новых встреч. Благодарю, до новых встреч.